Благотворительный марафон «Добрый Архангельск». Акция «Купил, отдал». Купите в торговом центре «Петромост» или «Гиппо» благотворительный пакет за 150 рублей. И вы поможете одиноким старикам, многодетным семьям и бездомным животным. Время делать добрые дела. Подробности на сайте добродефисда.ру